Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, колодой на шестерка мечей. Ну что ж, переход, переезд, уход уход из ситуации. Обычно по этой карте мы оставляем на том берегу то, что уже отжило себя: отношения, работу, какую-то ситуацию. И э, пересекаем вот эту вот реку жизни э, к лучшему, там, где мы будем счастливы. К, тому, другому берегу при, причаливаем, как говорится. Кто-то из вас на самом деле, может быть, переезжает, переезжает э, в другой город, в другой регион или на, туда, где есть вода, то есть на берег моря, на берег реки. Можно вот по этой карте уйти с одной работы на лучшую, уйти из отношений можно по этой карте. Или уйти в отношения, которые будут приносить вам счастье и довольствие. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Ваша главная тема. Тема двух последних недель для весов «Рыцарь кубков». Карта очень романтическая. Предпоследняя неделя у нас «Король посохов», «Король мечей», «Двойка посохов» и «Карта луны». И последняя неделя, восьмерка мечей, шестерка посохов, тройка мечей и семерка кубков. Ну что ж, рыцарь кубков, тема двух последних. Тема ⁇ любовь двух последних недель. Кто-то будет говорить вам о своих чувствах, кто-то будет, может быть, даже делать вам предложение. Рыцарь кубков иногда молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Это может быть мужчина, молодой мужчина, элементы воды, ра, рыбы, раки, скорпионы, либо любой молодой мужчина, влюбленный они все становятся, потому что обладают этими качествами рыцаря кубков. То есть мягкие, любвиобильные, флиртуют, может быть, с вами или с другими женщинами. Ну вот это вот. Если любовь не ваша тема, то тут может поступить предложение от молодого человека. Какое предложение? Позитивное, так как чаша всегда какого-то, держит в себе какие-то позитивные эмоции. Может быть какое-то предложение по работе, по карьере, по бизнесу, по делам по каким-то, по вашим. Вы можете Получить вот это вот позитивное предложение. Ну, для женщин очень как бы проигрывается. Кто-то из вас, вы знаете, вот все эти три карты говорят однозначно об одном и том же, что вы выбираете. Выбираете между двумя мужчинами. Король посохов и король мечей. Один наоборот, знаете, совершенно противоположные два мужчины. Один такой весь интересный и внешне, и, может быть, даже спортом занимается, или он как-то накачивает мышцы, либо он как-то себя через одежду выражает, через прическу. Человек, может быть, работает на себя. Это обычно львы, овны, стрельцы. Либо любой человек, вот такой, знаете, в котором... Энергии, прям полны энергии, я бы сказала. А второй наоборот. Посмотрите на него, даже видно. Это король мечей, это такой холодный. Даже вот нету никакого цвета кожи. Люди обычно холодные. То есть холодные... В каком плане не любят показывать свои эмоции? Это может быть мужчина элемента воздуха, весы, кстати, ваш знак, весы, близнецы, водолеи. Либо любой какой-то мужчина, занимающийся, может быть, интеллектуальной деятельностью, либо по своему характеру не любящий показывать никакие эмоции. Человек, который любит все, что было по справедливости, всегда любит, знаете, вот добраться до сути дела. Либо человек определенной профессии. Это может быть служащий в войсках, полиции, либо хирург, может быть, адвокат или даже судья вот по этой карте. Ну вот вы выбь... или просто любой интеллектуальный. Может быть, в университете преподает или работает где-то вот так, специалист какой-то области. И не можете выбрать. И, вы знаете, полагаетесь на свое предчувствие, то есть на свои вот это вот шестое чувство. Карта Луны, то есть я не знаю, я боюсь. Я, это вот это страхи, эмоции. Видимо, я так понимаю, если это любовь, то ни к тому, ни к этому таких конкретных чувств у вас нет. потому что подходите чисто из такого, знаете, вот я не знаю, кого выбрать. Если бы любили, то знали бы, потому что тут явно боюсь обмана, боюсь, что какая-то ложь будет, вот это вот. Это все основывается на предыдущем, знаете, опыте, опыте жизненном. И а, несмотря на то, что вроде бы вам предлагает, может быть, и тот, и этот мужчина что-то предлагает вам, но... А, я думаю, что вы не готовы, и, э, и во вторую неделю еще не будете готовы, потому что первая карта у вас восьмерка мечей. Э, я не ви вижу выхода из этой ситуации. А почему не видите? Потому что, в общем-то, выход есть, но вы его сами с... вам <coughs> этот выход не очень нравится. Поэтому, поэтому мы от него как бы отказываемся, не принимаем, а вот других нету, и вот я застрял вот в этом углу. Восьмерка мечей – это как бы... Э, <coughs> Когда человек сам себя загоняет в угол, потому что надо, надо как-то, нет без выходных ситуаций. В вашем случае, скорее всего, все связано с какими-то вот с эмоциями, с любовной историей. Но давайте все-таки, не у всех же любовь, давайте все-таки попытаемся приложить вот этот расклад к такой, более практичной ситуации. Да, два мужчины. Один из них, может быть, вы, Мужчина, если вы мужчина, для женщин, может быть, два мужчины. Если вам сделали предложение, может быть, предложение по работе, вам можно туда пойти, сюда. Можно на человек, кстати, вот этот вот предприимчивый. Тут, наоборот, холодный, расчетливый, а тут весь полон энергии. Может быть, вы не знаете, куда вам пойти на работу, к этому начальнику или к этому. Вам две работы предложили, или два вы вступаете в чей-то бизнес на частную какую-то работу, может быть. И вот этот выбор стоит: Они, он фактически одинаков. То есть вы не ошибетесь при выборе из этих двух вариантов. Можно туда, можно сюда. Но э, карта Луны, вот это вот страхи. Знаете, вот это наше подсознание, оно у нас как-то вот, вот, не, не знаю. Не, вот не могу никак принять решение. И продолжается это все. Вот восьм, э, восьмерка мечей, это в следующей неделю, Все, все вот на эту тему. Ну, а в общем-то карта вам говорит, что э, победа вам, как бы, что бы вы ни выбрали. Я не знаю, что вы выбери. Но вам победа. Причем, знаете, знаете такая... Э... Шестерка посохов, это больше по работе, по карьере, это как бы повышение по службе, может быть, куда вы решите пойти, там вам сразу и должность повыше предложат, какие-то достижения сразу вам, может быть, какие-то, вы лучше всех там в отделе, лучше все знаете, и вас сразу как-то примут, может быть, начальником вас поставят, потому что тут у нас генерал, генерал ведет свое войско, то есть им, у него есть подчиненные, солдаты, так, так и у вас, может быть. Но, вы знаете, я не знаю, почему. Вот это очень хорошая карта среди всех остальных. Какой-то вот э, непонятно у вас. Э, извините, конечно, я не буду врать. Но очень все как-то... Тройка мечей, карта разбитого сердца. Вы знаете, может быть, вы выбор-то правильно сделали. Но себе признаться, что ли, в этом не хотите? Или... Ну вот я так скажу, выбор правильный, и вы об этом, может быть, только осознаете позже, а пока вы думаете, что, может быть, вы сделали неверный выбор, вам не нравится там, где вы, вот, с кем бы вы ни остались из этих, поработили, покарьерили, по личной жизни, но а, у вас тройка мечей, может быть, Отказав другому человеку, вы как бы нанесли рану, и вам, может быть, одинаково как бы нравятся вот эти два, два варианта, и отказавшись от... Второго варианта, все-таки выбрать ты -то надо только одного человека или одну работу, например, или одну ситуацию, отказавшись от второй, у вас вот эта вот карта разбитого сердца. Но выбор, в общем-то, вы сделали правильный, который может помочь вам в будущем осуществить ваши какие-то амбиции, надежды. Мечты какие-то даже. Семерка кубков. Это открываются какие-то, знаете, возможности перед вами. То есть семь чаш, различные варианты. Вы можете, может быть, на этой работе вы можете так работать и это так делать. То, что вы раньше не могли в других местах. Гибкость возможности не все вам подходит конечно может быть, вам дадут возможность работать три дня в неделю в офисе два три дня или два дня дома то есть такой у вас до этого не было что-то вот такое знаете гибкость если в отношениях вы выбрали как бы одного из этих человек одного из этих мужчин то отказав другому другому у вас все-таки тяжесть на душе вот эта вот тройка мечей я думаю, что все это вот знакомство могло происходить через интернет, то есть у вас два варианта было, потому что семерку кубков это в современном мире, это то, что дает нам интернет, у нас есть возможности, мы, мы видим много кандидатов, то есть мы свою, например, фотографию там или свой профиль организовываем, делаем, и к нам стучатся большое количество людей, это мы выбираем как бы. Ну вот вы выбираетесь большого количества людей, не все вам подходят, не все для вас хороши, то есть, ну вот вам и, кстати, карта шестерка мечей переход переход если вы решили как бы это связано с работой для кого-то вот было вам предложение два варианта у вас было вы выбрали один из вариантов вам дали хорошую должность отказав другому вам тяжело на душе ну вот и переход переход на другой а погнавшись за деньгами кстати вы уйдете или если вы выбираете между двумя мужчинами уходите от одного идете к другому то второй будет более по опять-таки вы будете будете судить по материальному достатку, то есть туз мечей тут же под шестеркой говорит о том, что вы выберете там, где вам будет материально как бы хорошо. Давайте посмотрим, что добавят карта Ленорман к этому раскладу. Карта тучи, Ха. карта кольца и карта дома. Ну, хорошие карты. Во-первых, карта тучи говорит о том, что из-за туч пробивается солнце. То есть, если было все как-то вот так вот э, серо и э, в тучах, то в небе, то тут вот начинает как бы пробиваться солнце, тучи рассеиваются, то есть тучи в вашей жизни рассеиваются. Очень хорошо карта проигрывается для отношений, карта кольца, карта предложения прямо легла на карту рыцарь кубков, где вам делают предложение руки и сердце, и тут же кольцо. Если это опять-таки не любовь, не отношения, то может быть очень хороший союз, альянс с кем-то. И карта дома стабильности четверка в нумерологии – это четыре знаете, точки опоры, это стабильность, это то, что нам дает наш дом, там, где нам комфортно, там, где мы чувствуем себя дома, вот это вот, самими себя, вот, вот по этой карте четверка – это корни наши. Ну, замечательно. Давайте посмотрим, что добавит оракул мудрости к этому раскладу. Кто-то чувствует себя очень одиноким. Карта, знаете, сироты. Сирота, вот, одиночество, вот это вот. Видимо, кто-то из весов, у кого-то какая-то ситуация. Вы чувствуете себя очень одинокие. То есть нету никакой, видимо, поддержки. Почему сирота? Потому что для, для сироты нету мамы от папы. То есть нету никакой поддержки. Нету никакой вот этого вот системы что ли, то есть друзья ли это близкие, может быть вы не создали сами себе вот такую вот как бы среду, где, вам, где у вас есть люди, которые, на которых можно опереться, положиться на кого-то. Кстати, очень-то как бы с этой точки зрения такая поучительная карта. Может быть, вы не подпускаете к себе людей слишком близко, не хотите никого слишком близко. Потом, когда вам одиноко, когда вам тоскливо, когда вам плохо, вам некого, не на кого опереться. Но а, вот это вот, вот такие отношения, когда ты, это, они всегда ты мне, я тебе, даже на эмоциональном уровне. То есть, если вы а, как бы есть для кого-то, для кого-то из своих друзей, вы являетесь поддержкой, опорой для кого-то, другом, близким, то и вам будет, то есть ты мне, я тебе. Но, видимо, и вы сами не готовы никому никаких таких, знаете, вот даже дружеских, может быть, теплых чувств, кому-то помощь какую-то оказать. И поэтому и чувствуете себя одинокими, отгородились от всего. Ну и последняя-последняя карта – оракул эзотерический для весов. Воспоминания о любви вам выпала карта. Вообще карта шестерка. Шестерка кубков. А, кстати, в колоде Тара она говорит о людях из прошлого то есть людях, которых, с которыми у нас были отношения. Вот в вашем случае может быть человек из прошлого, с которым у вас было, или вы были влюблены, или вас были влюблены, или у вас были отношения. Человек может объявиться в вашей жизни. Но не бойтесь этой карты, потому что. Как бы ни закончились ваши отношения, вот по этой карте человек придет с добром, видите, он держит вот эту полную чашу, и тут свеча, то есть, как бы, какие-то душевные чувства, то есть, тут все будет позитивно, даже, либо это уже вам, это вы будете судьей вам решать, принимать, не принимать, как бы, разделять эти чувства, не разделять, это ваш, ваш выбор, но человек придет с добром и с миром.